При выборе краудфандинговой платформы оцените, на каких условиях предоставляется финансирование. Либо это будет меценатство, либо инвестирование с долевым участием или в капитале, или в прибыли от проекта. Оцените плюсы и минусы каждой схемы. При выборе краудфандинговой платформы также важно учитывать целевую аудиторию, для которой предполагается внедрять проект. Особенно это важно для международных проектов. Важным каналом связи с потенциальными инвесторами является страничка о вашем проекте на платформе или же отдельный сайт. Интерактивные устройства и техники, такие как видео, презентации и другие непосредственно влияют на успех вашего проекта и возможность привлечь денег. Так статистика показала, что в среднем странички которые, проекта, которые имеют видеоэлементы, привлекают в среднем в два раза и два десятых больше денег в этот проект, чем странички, которые не содержат видео видеоконтента. При этом видео очень важно, кратко и в то же время в доступной форме описать цели вашего проекта, а также рассказать о людях, которые его внедряют. Краунфандинг основывается на доверии. А доверие, особенно к незнакомым людям, невозможно без общения. Поэтому укажите на своей страничке успехи ваши и ваших коллег, возможно, в других сферах или аналогичных проектах. А также засветите странички в социальных сетях. Если вы выбрали форму финансирования в виде меценатства, то заранее подумайте о небольших призах, стимулах для участников проекта и укажите это в описании проекта. Так, если вы выпускаете продукцию, то можно указать имя мецената или его компании на этикетке. Если вы создаете какую-то программу или книгу, то один из героев или элементов может содержать имя мецената. Для чисто любых инвесторов это может быть решающим фактором при выборе того или иного проекта. Часто когда проект получает стопроцентное финансирование, деньги привлечение денег только набирает обороты. По статистике в среднем проект набирает до 130% суммы от заявленного лимита. Поэтому заранее продумайте и укажите, куда могут быть направлены лишние сбережения. Файнтрайсинговая компания начинается еще задолго до момента создания отдельной странички или сайта о вашем проекте. А именно раскрутка сообщения о вашем проекте в профильных сегментах. Можно заранее попросить родственников и знакомых прислать небольшие суммы денег свежеосознанному проекту. Это покажет позитивную динамику привлечения средств и может заинтересовать крупных инвесторов. Как вариант, вы можете заранее сообщить о подарках, которые будут выдаваться первым инвесторам. Получение проектом финансирования уже в первые дни его создания – показывает, что он реально может быть воплощен в жизнь и будет способствовать последующему финансированию. Кроме этого, ваш проект может попасть в СМИ. Однако работу с деловыми ресурсами стоит вести заранее и отдельно. Например, до момента начала привлечения средств вы можете обратиться в несколько СМИ, и попросить их зарплату написать новости или статью о вашем проекте вы будете уже на слуху и когда будете привлекать финансирование особенно если оно будет успешным в первые дни то другие СМИ, которые мониторят эту сферу будут о вас уже знать и могут написать о вас уже бесплатно а это все будет способствовать еще большему привлечению денег в будущем а если ваша find трайзинг компания рассчитана на три месяца более, то вы должны каждый день практически заявлять о своем проекте. Это может быть, все доступны для вас ресурсы, например, форумы, соцсети или обычные СМИ. Меценаты или инвесторы должны чувствовать, что они участвуют в важном проекте и что дело идет. Также сообщайте вашим меценатам или инвесторам о мере реализации средств и любых дополнительных проблемах, которые возникают.